Наверное, самый недооцененный предмет экипировки лыжника ⁇ это защита. Сегодня поговорим немножко про выбор защиты. Поехали. Здравствуйте. Сегодня говорим о защите. Очень важный момент, очень недооцененный к сожалению, люди до того, как получить какую-то серьезную травму, не задумываются о нужности защиты каждый думает, что нет, со мной этого не случится я так не катаюсь, я там не бываю но поверьте, нету тех людей, которые с утра просыпаются говорят, о, сегодня в сосну головой да, все, с разбега все попадают случайно, все попадают неожиданно, внезапно на ровном месте вот не хотите, да, озаботьтесь сразу, защиты полно выбор есть, сегодня поговорим о защите спины и защите тела вариантов множество, есть. Три главных типа защиты Это тряпочная защита Пластиковая защита Комбинированная защита И вот сколько я не изучаю этот вопрос У меня реально складывается ощущение Что рекомендации по выбору пишут те, кто вообще не катается И ничего не понимает вообще Но мы не будем сейчас обсуждать, как делать Не надо, мы сейчас говорим о том, как надо Значит, первое, что нужно, о чем нужно думать, когда вы выбираете защиту, думать нужно о том, чтобы эта защита соответствовала всем остальным инвентарю, который у вас есть. То есть, что мы сегодня видим? Мы сегодня видим следующий паранойю. Когда человек покупает высокотехнологическое термобелье, покупает три слоя одежды и покупает тряпочную защиту, потому что мягенько, потому что легко, потому что тепло. Да, в итоге мы потратили там 100 тысяч рублей на одежду, чтобы не потеть. Купили тряпочную защиту, она вся пропотела, вся впитала, вся мы катаемся мокрые, и холодной. Смысл логики не ясен. Тряпочная защита хороша, там, для детей, новичков, кому вообще плевать, что и происходит, у которых реально и так своя одежда, полный трэш. Вот, ну, как бы, дешевая, сердито. это самая дешевая, самая доступная защита, да? Ападий защита это чистый пластик, либо так называемая пена, то есть это поглощающие материалы, удар поглощающий энергию удара, но при этом не впитывающие вообще влагу, при этом дышащие, при этом легкие. Вот такую защиту и надо выбирать. Да, она стоит денег, да, она... Требует разных там, подгонок и подборов по размеру, но это именно то, что работает. И это именно то, что не будет вам вредить и то, что не похоронит там, ваши затраты в высокотехнологичную одежду. Вот такую одежду, защиту надо покупать. Какую защиту покупать, что конкретно защищать, безусловно, решать вам. Защищать, безусловно, стоят те места, которые там требуют какого-то вашего особого внимания. В которых там были какие-то либо там травмы предыдущие, либо что-то там с ними случалось. Ну и опять-таки подбирать защиту под стиль катания, под то, что куда падает. То есть фрирайдерам следует защищать и плечи тоже, в том числе и... И спину, безусловно, и копчик Трассовым катальщиком но ну, больше надо защищать спину, наверное Плечи как-то в степени наверное, страдают Но как бы это уже решать вами Но технологически выбирать нужно так, как я сказал То есть не нужно экономить на защите Нужно выбирать легкую, технологичную Синтетическую защиту Которая не впитывает пот, потому что она будет на вашем теле И она его реально будет впитывать и намокать Все Чтобы не пропустить следующие видео Полезные, подписывайтесь, ставьте лайки Пока